В соответствии с подпунктом А, пункта 3, постановление правительства Российской Федерации от 8 июня 2018 года номер 658 – под офисным программным обеспечением понимается офисный пакет, почтовые приложения, органайзер, средства просмотра, редактор презентаций, табличный редактор, текстовый редактор, сведения о которых включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, а также соответствующие дополнительным требованиям к программам для электронных вычислительных машин и баз данных, сведения о которых включены в реестр российского программного обеспечения, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 23 марта 2017 года номер 325 – об утверждении дополнительных требований к программам для электронных вычислительных машин и базам данных, сведения о которых включены в Реестр российского программного обеспечения и внесении изменений в правила формирования и ведения Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Какой документ является основанием для реализации мероприятия по развитию информационной системы специальной деятельности? Для мероприятий, направленных на развитие информационных систем специальной деятельности, в качестве основания реализации мероприятия следует прикладывать правовой акт государственного органа, инициирующий развитие объекта учета. Какой код УКПД-2 возможно применить для закупки «Периодический контроль объекта информатизации»?